Я прошу вас Коль сосете мне Делайте это культурно Не чавкайте Соблюдайте Этикет Аристократичный бабочка Видишь в них бабочка Мне нужен только тот, как русалочка Соси Она ищет год на моей карточке Где куста чутония на скакалочке Я ее заляпал, но не в салочки Забашкал я яйцо вовсапой палочкой Мой парень, это вытрет, он же налет самолет обрет. Через год вот третий год Ну да а я, а я. я как тот анекдот изо рта Другой рот твоя Меня ждут всегда а Я, а я. я, думаю, я а У моей охраны есть охрана Молодой, стакан, молодой Секан, не зам, стакан, не бой Секан, не поймай, не поймай И я лекулю, бамус, дом, мера И я лекулю, бамус, дом, мера